Чего? я здесь, внизу уже. Да, да, вы свою. или вот тут, да? Это же получается, когда я приседаю, все, а сюда тут же, я сжег. Вот, вот, да. На колено положи, надеюсь, полкай. Раз, это Первое движение, дальше. Двигай чихонечко. Так же, а? двигай. Раз, и чего? Нет, не надо. Не надо? Нет, положи руку. Не открывай. Да? И теперь пощепли, да? Да? Да. Вот если бы я был его, его, да. Вот это как. А вот, вот здесь... нет. <связь> Все Понимаете? То есть смысл, смысл в том, <связь> что вы смогу. должны атаковать там, где вы достаете. Можно же просто. более просто неиспользуйте еще. Да лучше. А меня надо. Смотри, да. Я вообще ничего не умею делать. <связь> Все. Две руки твои взяли. Все правильно. Да хоть сюда, хоть сюда, хоть сюда, хоть сюда. Понимаете? То, что у вас взяли, это не значит. Абсолютно да. вот Конечно, это. Так, все зависит да. от того, что вы хотите сделать. Да. Раз. Два. Да, <су> <су> три. И ему Четыре. Но, но, но. Самое главное, ваш центр с противником должен быть объединен. Не, под... не только потому, что одна рука свободна, а в том, чтобы вы могли что-то сделать другое. Дайте что, -что. Okay. Все. Ну хорошо все. Vin.